Ну сколько мне сказать, там челки? Устой есть? Блядь, там есть, да. А? Ну ты 90 же ловила. Ну, примерно такой же. Ну что. Вот мы с тобой поднимали что-то тяжелый, бля. Тяжелый, бля. Не злечь, да, Ну, Вода с частями.